то смысла приобретать долевую собственность нет. Но, как правило, компании идут на банкротство, пока еще есть живые активы, которые стоят денег и которые еще можно реализовать на торгах. В таких ситуациях нужно смотреть индивидуально. Посмотрите, есть ли долги у ООО. Изучите документы на долю, какие условия прописаны в Уставе о долевой собственности. И уже только после этого принимайте решение о покупке долевой собственности на торгах.